Чтоб смог пройти Ведь тут прошли уж сотни ног И я иду не одинок Я поле вижу ту тропу, я не один По ней иду, по ней прошли уж Сотни ног, по ней иду Не одинок, и тут увидим Сотню душ, запомнил только Лишь одну, я счастье сам Своё кую и в жизни цель Свою найду, а как хотелось бы Свернуть, чтобы прошедший Путь вернуть и может что-то Изменить подошли с теми Нам побыть, кого не встретим На пути и с кем нам больше Не пройти, я не спешу Закончить этот путь и нет возможности Свернуть, они же в памяти у нас они прошли свой путь, для нас и будем помнить их, всегда их души рядом, до конца, до конца, до конца, только конца, до конца, пройти конца, до конца, до конца, конца, конца, ведь тут прошли уже сотни ног И я иду не одинок Иду я пыльным, тропой немного вижу Пред собой бывает страшно Мне порой за тех, кто ищет Путь другой за тех, кто в прошлом Остается и сердце медленно Все бьется, открой глаза Вставай, иди, и будет счастье впереди Надейся только на себя, ведь это будет цель твоя Надейся только на себя, ведь это будет цель твоя Цель твоя Пройди, ведь тут прошли уже сотни минут. И я иду.